Open windows, they Во время первого контакта объект 407 была записана на компакт-кассету. На данный момент резервная копия объекта 407 в цифровом виде находится на... Объект 407. Ни при каких обстоятельствах не следует воспроизводить вне лабораторных условий. Для опытов обязательно одобрение О5. Опыты с объектом 407 должны проводиться в полностью звукоизолированном помещении. Инструменты и подопытных нужно тщательно стерилизовать, исключив присутствие пыльцы, грибковых спор, семян растений и возможных бактерий. Это нужно, чтобы отсрочить наступление отрицательных эффектов Объекта 407. Описание. Объект 407. Песня на неизвестном языке, исполняемая, похоже, на акапелла. Голоса считываются человеческими. На ленте с Объектом 407 находится одна запись длиной примерно 30 минут, хотя она резко обрывается, что указывает, что песня могла быть длиннее. Все слышавшие песню называют ее умиротворяющей, величественной и красивой. При воздействии объекта 407 в пределах слышимости наблюдается очень быстрый рост клеток. Эффект проходит на клеточном уровне. Наличие или отсутствие слуха на него не влияет. Поначалу объект 407 действует только на многоклеточные организмы, но вскоре начинает вызывать митоз и в Во время первой минуты прослушивания все многоклеточные формы жизни здоровеют. Субъекты, страдающие от недоедания, шрамов, ран или хронических болезней, исцеляются за всего одну минуту прослушивания. Объекта 407. В числе извлеченных недугов болезнь Альцгеймера, болезнь Крона, повреждения мозга и позвоночника, а также такие инфекции и ранения, которые в обычной ситуации приводят к смертельному исходу. Как ни странно, песня на рак не действует. Хотя состояние субъектов значительно улучшается. На второй и третьих минутах прослушивания субъекты испытывают неорганический рост клеток, что проявляется в быстро распространяющихся наростах на коже. Наросты в основном являются доброкачественными опухолями, отложенными кальциями жира, что, несмотря на болезненность и неприятный вид, не угрожает жизни. На четвертой минуте наблюдается скачок роста бактерий и грибков, что создает крайне опасное для жизни всех многоклеточных состояний. Даже с учетом их новоприобретенного здоровья быстро проявляются проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Со временем их состояние стабильно ухудшается. С пятой минуты эффекты объекта 407 каждый раз были разными. Во всех случаях начинают расти остатки растительной или грибковой жизни, а все животные начинают бесконтрольно расти и размножаться, часто превращаются в новые организмы. В целом результат зависит от усилий опыта и присутствующих при воспроизведении объекта 407. Приложение 407.01. Объект 407 было найдено в доме профессоров из университета, который незадолго до этого вернулся из экспедиции в Северную Бразилию в окрестностях Амазонки. Агентам доложили о возможном случае объекта SCP. Плесень из второго опыта с объектом 407 похоже, является разновидностью кардсипсисов. Замечено сходство с плесенью, обнаруженной SCP-507. Из-за опасения принять ту же участь, которую наблюдал 507 опыты с объектом 407 отныне ограничены первыми 20 минутами записи. Далее приведен пример прослушивания объекта 407. Полное исследование с примечанием можно услышать в протоколе экспериментов 407. Субъект становится умиротворенным музыкой, у него прибавляются силы и энергии. С кожи субъекта исчезают ранее выделенные шрамы и пигментные пятна. Субъект вырос примерно на 2,5 см, заметно увеличение мышечной массы. Субъект ощущает боли в животе. Субъекта начинает тошнить, из лужи рвоты вырастают растения и медленно укореняется в покрытом плиткой пол. На коже субъекта появляется сыпь и наросты. Кожа очень сильно изуродована, субъект тяжело дышит, испытывает сильную боль и умоляет о помощи. Субъект падает на пол и не шевелится. Тело субъекта покрывает наросты, похожие на грибковую инфекцию. Изо рта, а потом из глазниц субъекта лезут растения. Тело субъекта невозможно распознать, оно целиком покрыто плесенью и растениями. Изнутри, разрывая тело, прорастает банановая пальма и за несколько секунд вырастает в полный размер. Растения и грибки распространяются по лаборатории. Мох и что-то похожее на водоросли устилают пол. Появляется несколько побегов стеблей, кустов и даже маленьких деревьев. Пальму уже не видно, она разрослась и вся покрыта листьями и мхом. В воздухе плавают густые облака пыльцы и спор. Обзор лаборатории затруднен. Из лаборатории слышатся звуки движения. Заметно несколько разных существ, похожих на нестекомых. По виду кажется, что они сделаны из растений. Последние шесть минут растительные создания быстро вырастали, созревали, убивали других созданий и поедали их. Со временем размер создания увеличивается. Замечены млекопитающие среднего размера, они на вид гуманоидные и напоминают субъекта. Из одного из млекопитающих выросла ножка гриба, шляпка взорвалась и разбросала вокруг белые споры. Растительность до сих пор обильна, но все покрывается слоем плесени. Растительные создания медленно вымирают от неизвестных причин, после чего плесень покрывает их. млекопитающие сдаются последними. Они быстро разлагаются и покрываются той же плесенью. Тело сжимается и расширяется, словно дышит. Из тела вырастают грибы, взрываются облаком спор и также разлагаются. Конец пленки. Со временем появления плесени изменения в лаборатории не наблюдается. Проведена тщательная биологическая зачистка лаборатории. Взяты образцы плесени. Смотреть приложение 407-01-407-02. Испытуемые докладывают о том, что музыка ей очень понравилась. Можно заметить, как она пытается напевать мотив. Испытуемая сообщает о том, что ее колено, которое было травмировано несколько лет назад, больше не болит и движения даются прекрасно. Испытуемая начинает отжиматься, судя по всему, наслаждается своим физическим состоянием. Субъект внешне начинает выглядеть моложе, замечен значительный рост мускулатуры. Испытуемая прекращает упражнение, сообщает о головокружении и спазмах в животе, начинает чесать левую руку. У испытуемой начинается неконтролируемая диарея. Судя по всему, субъект испытывает сильнейшую боль. На левой руке Испытуемые появляются мозоли. В некоторых местах тестовой камеры отмечается появление маленьких растений. По всему телу испытуемые быстро распространяется папилломы, приобретая беловатый оттенок. Субъект докладывает о том, что она больше не чувствует боли. Кожа испытуемая полностью покрыта толстым, шерховатым и грубым покровом. Субъект больше не разговаривает. Полы стены камеры покрыты растущими растениями. Испытуемое больше не двигается, и едва узнаваемая из-за продолжающегося обезобораживания кожи. Униформа испытуемой расщеплена по неизвестной причине. Тело испытуемой больше невозможно считать человеческим. Оно является большим холмом грубой плоти. Новая форма субъекта медленно расширяется и сокращается рядом с остатками испытуемой, и на них растут растения, напоминающие папоротники. Камера полностью покрыта различными побегами, растениями и папоротниками, большинство из них неизвестны. Растительный покров в камере достигает невероятной толщины. Многие из растений достигают потолка, холм, который образовался из остатков испытуемой, вырос в размерах, ритмично сокращается и расширяется. Растительность приобретает желтоватый оттенок, как будто вянут. Вся флора внутри камеры погибла и быстро разложилась в перегной. Холм все еще расширяется и сокращается, составляя примерно 2 метра в ширину и почти столько же в высоту. В камере на перегной от погибших растений отмечен рост нескольких видов грибов и плесени. Большие отверстия, напоминающие рты, с полным набором зубов в них, появляются на склонах сокращающегося и расширяющегося холма, находящегося в центре камеры. Разнообразная грибной флоры в камере значительно увеличилась. Грибы растут друг на друге. Холм, выросший из остатков, испытуемый, продолжает расширяться и сокращаться. На склонах холма начинают расти парами рукоподобные образования. В камере все еще царствуют грибы. На рукоподобных образованиях начинают развиваться глаза. Вскоре после того, как они открываются, образования отделяются от холма и начинают передвигаться, подбираясь к определенным грибам, отламывая от них куски. Добыча перекладывается в родоподобные отверстия холма. Большинство грибной флоры исчезает, так как все больше рук кормят грибами холм. Замечен рост различных побегов, все особи совершенно неопознаваемые. Единые остатки грибной флоры закрепились на потолке. Из центральной массы выходят желтоватые пары. Один из организмов ранее определенный как растение начинает двигаться. Судя по всему, начальной стадией является стручок, а при полном созревании растение начинает двигаться, используя для этого несколько колючих щупалец. Растения стелятся по стенам и потолку камеры. Несмотря на то, что руки вдвое крупнее их, для борьбы с ними у растений появляются острые мандибулы, использующие для уничтожения и поглощения большинства рукоподобных образований. Организмы, развившиеся из растений, начинают пожирать руки, которые продолжают расти из холма сразу же по появлению у них работающего глаза. Заметно, что растения кормят холм кусками гриба, растущего на потолке. Судя по всему, организмы, разившие из растения, размножаются половым путем, используя прямое опыление. Флора и фауна в камере ограничиваются тремя выжившими видами. похожими на растения организмы, способные к движению. Грибоподобный организм, который продолжает расти на подлоке, и холм, расположенных в центре камеры, гонят записи. Объект 407 удалили из системы люди из группы, известной фонду под названием «Длань змея». Все известные нам резервные копии Объекта 407 тоже были удалены. Смотреть отчет об инциденте Х-23.